Если его а ножом, то ни в коем случае не доставайте его до приезда скорой помощи. Да отдай ты нож! Пошел в сраку! Алло, да, скоро это я звонила. Короче, где-то на полпути меня заберите. Как понять, что это я? Увидеть человека, в котором нож торчит, и бежит он. Это точно я, не промахнешься. Да стой ты! Тебе нож торчит, как ты четвертый километр бежишь.